Надеюсь, не опоздал. Ребят, всем привет, я там со своими друзьями озвучил буквально пару серий Шаман Кинга, который ремейк, и предлагаю перейти по ссылочке в описании, чтобы вы заценили данные серии. Но мне пора бежать, и, кстати, скоро новое видео, поэтому не прощаемся.